Приветствую вас на моем канале, с вами я, выпускник азиатский маппер. И сегодня вы посмотрите мою новую рубрику на моем канале. В этой рубрике я буду выдавать ютуберам по мапингу и анимации разные э -э челленджи. И они будут должны их выполнить. За то, что они их выполнят, я буду давать приз в, в донате. В данном видео я вам покажу челлендж для... Ну, Нашего первого маппера. Так, я ему написал. Сейчас он ответил, что он согласен. И сейчас он будет начинать рисовать мой артик. Спид артик моего Бола. Э -э давайте посмотрим. У него есть 5 минут, чтобы он нарисовал. Ну, давайте глянем. Вот он начинает сейчас рисовать. Давайте посмотрим. Так, он выбирает э -э размер Бола. было потом еще будет ну, ну ладно хотя бы размера места бы я хочу будет хорошо я бы сказал светлее чем у меня было у меня как темнее Это, типа, по-моему, Так, сейчас он треск рисует. Опять же, это рисовка, как я ее называю. Это краковского или же, полтавского а, мапера. Она мне именно вот, когда я вижу ее, я сразу ее вспоминаю, потому что это однотипная рисовка, к сожалению. Нарисует. он рисует, он какой-то большой, надо было его поменьше его делать. Очень слишком большой крест. А, сейчас он его уменьшает. Надо было крест его делать на нижнем, ой, на верхнем слое, на новом слое. Так он здесь ошибся, не надо просто нажать. Потому что вот сейчас вот такая казусная ситуация уже, уже в такой, в его а, Ну вот, собственно, нарисовал а, мой болт в какой-то степени но, честно говоря, он на меня не особо и похож. Трест, не похож крест, не такой. Сейчас он делает тень для Бола. Я вот ну, уже остается 2 минуты времени, потому что я не написал, что Болла будет рисовать за 5 минут. Так, ну тень, в принципе, кстати, неплохая. Мне нравится. Но цвет все равно это не мой цвет, у меня я у мне даже такой синий. Тьфу. Зеленовато-синий какой. Также из-за полоски доната плохо видно звезды. Ну да ладно. Давайте. Так, сейчас он глаза рисует. Ох, это так. В принципе, глаза рисуются, как я стандартные. стандартно. Стандартный вид рисовки. Так, делать веселые глаза как. А -а -а. он отверяет так понятно Тихо, чтобы не было а а получается я, я просто немного подробуем тем что Какое счастье, что он на стримах. Сейчас он понравнивает его. Отвечает также на всякие вопросики из чата. Ну да ладно. Мне нужно ладошки как немножечко. немножко. на пустыне. успеет, он как-то у меня не заканчивается. У меня попросили. Я так и быть. 20 минут дам ему время мне попросили пробегать и мне не жалко что подумаешь 5 минут на 8 минут сколько и более подписчиков но... так сейчас белый глаз и он будет рисовать тени А, нет, не... А Потом он второй раз, лучше было... Ага, понял... Он Чтобы было... виднее... Почему, собственно, и нет, кстати? Ох. Вот... Тень глаз, как я понимаю... А, он кингрит этот то он там. В принципе, с этой стороны, ну, но срок, скажу я вам, потому что... Болл... Тень бОла внутренняя в одной стороне, а нижняя, в другой стороне. Ну ладно, может, я просто придираюсь. Так, ну вот, отчёт времени. Финиш. Ну, в принципе, относительно неплохо, по-моему, таки. Ну, конечно, вот это не мой, все таки Звездочки, да, хорошие, похожие. Но это не мой крест и не мой цвет голы. У меня немного другой. Я бы обхитрил на его... Я бы обхитрил... фу. Я бы, наоборот, схитрил бы на его месте, тем, чтобы взял бы шапку, Ctrl-C, Ctrl-V, шапочку и типа он бы с легкостью цвета взял Так бы, конечно, бы заняло, но зато более бы было похоже на меня. В принципе-то вот так. Сейчас я спрашиваю, у подписчиков его, похоже ли это на мой или нет. У меня отмечают, типа, да. Похоже. Ну а вы пишите сами, похоже ли это на меня. И ставьте оценку. Это у вас архика от 1 до 5. В принципе. Давайте. Ух. Ну, все пишут типа, да. Хоть как все. Ну типа, да. Ну ладно, давайте будем смотреть донатик. Вот он рисуют карту. И сейчас пройдем донатик. 3, 2, 1. Не, не, не успел 3. А, да что ж такое-то? Вот и донатик прилетел. По мне так 3 целых и 60 из 5. Но твои подписчики думают иначе. Вот твой приз. Собственно таки. Как я и обещал, донат. Если вы хотите больше таких видео с челленджами ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, и пишите обязательно комментарии. Надеюсь, я увижу под этим видео э, нашего ютубера. Ну, и надеюсь, ему, конечно, понравилось. Чё это ему не понравилось? Ему донат пришел. <laughs> ну, ладно, давайте. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Буржуазийский Маппель. Всем удачи. Ну, и всем пока.